Как же хочется похудеть, но ничего не помогает. И здесь на помощь приходят вот такие замечательные капельки. Да. В этой замечательной коробочке находятся капли Resolution Drops. Они подавляют очень хорошо аппетит и способствуют агрессивной потере веса. Друзья, данные капли предназначены для тех людей, которые хотели бы помочь себе сбросить лишние килограммы. Для тех, у кого не получается это сделать самостоятельно и даже при подсчете килокалорий. Капли просто необходимы для людей, кто хочет похудеть, для снижения аппетита, отказа от жирной и сладкой пищи, для быстрого эффективного удаления локализации жира. Дело в том, что в каплях содержатся очень мощные так, ингредиенты. Капли Resolution Drops. Они предназначены для тех, кто хочет быстро и безопасно похудеть, не жертвуя своим ежедневным распорядком дня. Формула помогает уменьшить тягу к еде и снимает тошноту, вздутие, газы и нестворение желудка. Она также снижает вероятность возврата веса. Давайте раскроем и посмотрим, что находится внутри вот этой волшебной коробочки. Вот здесь очень правильно компания сделала, что... Расположила удобно, и бутылочка не разобьется. Она выглядит вот таким образом. Здесь находится мягкая пипетка. Для чего она это делает? Для того, чтобы можно было открыть. Но у меня новая упаковка, я вскрывать не буду. Здесь находится такая целлофаночка, она запечатана. Целостность упаковки очень влияет. На. Чтобы состав не соединился с воздухом, это настоящее стекло. В принципе, вся продукция компании премиум класса, поэтому сама упаковка она э, смотрится очень дорого-богато. Что еще? Внутри нет никакой инструкции, потому что она написана вот здесь. Здесь идет полное описание продукта. С боковой стороны ингредиенты, которые входят в состав данного препарата. В целом упаковки хватает на один месяц. Здесь находится 60 мл на одного взрослого, как раз на целый курс применения. В целом у компании идет целый комплекс определенных средств, которые направленно влияют на сжигание жира, похудение, вывод шлаков и токсинов. Как правило, это три средства. Капли Resolution Drops включают в себя мощные ингредиенты, обеспечивающие жизнедеятельность нервной системы. Они помогают успокоить разум, помогают с тревогой, помогают контролировать тягу к еде для потери веса. Вообще с этими каплями можно легко поддерживать дальше, потом уже здоровый вес, не жертвуя своим распорядком дня, потому что капли Resolution Drops лучше всего работают при соблюдении плана питания в 1200 килокалорий. Да, конечно, Многие скажут, что и без вот этих капель можно было бы держать коридор калорийности в 1200 килокалорий и при этом худеть. Я скажу, что это не так, потому что я сто раз это делала и пробовала. И происходит внутри очень сильный стресс. Я безудержно хотела постоянно кушать. И вот эта тревога, вот это беспокойство, которое думаньем, которое постоянно меня откидывало на то, чтобы я только и... Делала, что хотела есть и думала только о еде, а не то, чтобы в этой жизни есть другие радости. Формулу рекомендуется использовать вместе с диетой из трех сбалансированных блюд в день. Такая диета состоит в основном из белков и овощей и ограничивает размеры порций фруктов и исключает продукты с высоким содержанием крахмала. При использовании вместе с рекомендуемой компанией диетой в размере 1200 килокалорий в день эта формула может стать катализатором мощного снижения веса. Здоровье, фитнес и правильное питание зависят, конечно, от генетики, целеустремленности, желания и мотивации каждого человека. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом, прежде чем принимать какие-то пищевые добавки. Давайте посмотрим на ингредиенты, которые входят в состав данных капель. Итак, первый ингредиент – это бромат аммония. Он широко используется в гемеопатии, чтобы помочь людям почувствовать улучшение общего самочувствия. Один из главных – это устричная известь. Это такое вещество, которое извлекается из раковины этой устрицы после того, как убран белый блестящий слой, называемый перламутром, вещество предоставляет собой беловатый порошок с характерным запахом, запахом океана и практически нерастворимой в воде в спирте. Помогает справиться с тягой к нездоровой пище и обеспечивает организм полезными веществами. В настоящее время калькарея карбоника изучается на предмет способности помогать поддерживать здоровый вес после многих лет использования в гемеопатической медицине. Следующий ингредиент – авеносатина. Это вытяжка из обыкновенного овса и используется со времен Средневековья. Для некоторых людей она помогает при реакциях организма на нервозность и беспокойство. Исследования показали, что вещество обладает свойствами, исходными со стимулятором, антиоксидантом и противовоспалительным эффектом. Номер 4 – это фокус пузырчатый. Он широко используется в гемеопатии, чтобы помочь людям почувствовать улучшение общего самочувствия. Это гемеопатическое вещество для поддержки диеты и программы упражнений. Оно содержит йод высокой концентрации, необходимого для синтеза гормонов щитовидной железы. Использование доказывает, что он богат питательными веществами, помогает различным системам организма. Следующий ингредиент – графит. Графит использовался в гемеопатии, чтобы помочь контролировать аппетит и улучшить метаболизм. Он является популярным веществом, особенно для беременных женщин. На очереди Игнация Амара. Игнация Амара сделана из дерева, произрастающего на Филиппинах. Использование этого вещества часто предполагается гемеопатами в условиях, когда люди борются с нервозностью во время диеты. Научные исследования поддерживают его использование, чтобы помочь справиться с тревогой. За Игнация Амара следует плаун булавидный – Плаун – это экстракт плауна. Использование этого вещества предполагается гемеопатами в условиях, когда люди постоянно жаждут сладостей и соленой пищи. Научные исследования показали, что он активирует определенные участки мозга, которые могут улучшить общее самочувствие. На очереди серная кислота. Не волнуйтесь. Серная кислота является гемеопатическим лечением от плохих привычек питания. Некоторые потребители чувствуют себя, что их тяга, особенно к сладостям, ослабевает при ее приеме. В сочетании с питательной диетой серная кислота может поддерживать здоровый вес. Череду ингредиентов заканчивает тиреодин. Тиреодин извлекается из щитовидной железы животных, это вещество помогает поддерживать здоровый обмен углеводов, белков и жиров. Некоторые исследования показали его использование для поддержания здорового веса. В Компании рекомендуют использовать капли Resolution Drops с Life Drops, которые помогают усваивать жиры, углеводы и аминокислоты, создавая ощущение, насыщение и энергии. Кстати, в интернет-магазине вы можете посмотреть, эти два препарата находятся рядом. И буквально неделю назад была очень приличная скидка на набор из двух средств для похудения. Флакона хватает на месяц применения. Рекомендации к использованию. Необходимо встряхнуть флакон перед использованием. Дальше сжать Резиновый вверх колпачка и отпустите его, чтобы заполнить капельницу. Для взрослых поместите пипетку под язык. Сожмите резиновый вверх, чтобы выпустить формулу. Держите под языком 30 секунд. Лучше всего употреблять за 15 минут до еды. Хранить их необходимо в прохладном и сухом месте. Если какие-то противопоказания у данных капель? Компания не рекомендует использовать их несовершеннолетним людям. А также, если есть какие-то противопоказания к ингредиентам, или есть заболевания, или вы лечитесь у врача, поэтому лучше всего обратиться к вашему лечащему врачу и проконсультироваться, можно ли вам использовать данные капли. В целом, побочных эффектов от применения Resolution Drops не выявлено. Они не вызывают никаких побочных эффектов. Но помните да, о противопоказаниях. При появлении каких-либо аномальных симптомов, конечно, необходимо обратиться к врачу. Как можно приобрести данные капли? Покупка любой продукции компании Total осуществляется через интернет-магазин дистрибьютора. Вам необходимо взять ссылку, переместиться в интернет-магазин, положить данные продукты себе в корзину, если вы не зарегистрированы, обязательно это необходимо сделать, это абсолютно бесплатно. Данные собираются именно для того, чтобы вам правильно отгрузить товар и почта могла доставить по назначению на ваше имя и фамилию.